Всем здравствуйте! 29 марта. Очистил сейчас канавку. Плавало три. Гороща. Я сейчас два наблюдаю. Они, видимо, умку ушел. Это такой вроде ничто размерчиков. Крупнее, чем до этого были. Был вчера. Поземка сильная, мела. Все сразу же задувало. Я лопату не брал, топором расчищал. Этот шустрый. Этот лунку уплывал. М -м. Как бы выплыл из нее. Так что, возможно, где-то там еще лунки находится В общем, топором очищать очищал. И тут же все задувало. Но тут сейчас корочка была застывшая. Ночью минус был. Сейчас в районе, наверное, на плюс двух. Нет-нет. Снежок, в общем, идет. Тучка находит. Но сейчас попробую. Сначала тогда из этих, наверное, из пяти. Если он где-то в районе лунки стоит, выкинет, не выкинет. Два полунца плавает. Небольших шучек. И потом пойду на вторую. Которую больше всего мы этого собирали. Ну что, пробуем. Эх, вода мутная-мутная сразу. Вот камеру тогда опускал, тут трава сразу. оп оп, оп. Вот. Малек. Не знаю, видно, не видно, куда у меня камера смотрит. Малек ротана. До этого сколько мы были и УАЗиком качали, не было. А, этот дохлый, либо чуть-чуть живой. Аванисща прям вообще, мне кажется, каждый день все сильнее и сильнее пахнет. Так, в общем, ладно, там их не оказалось. Пробуем кинуть тогда с этой. О, тут оно грязи и все. До этого грязи такой не было. Те дни лопаты ему тут каждый раз и по ногу пытались вытягивать. Нет, нету. Видимо, какой-то там процесс все-таки идет. В циркуляции. Поэтому и запах сильнее. И сразу муть пошла и лунка уже наверное не знаю можно ногой провалиться скоро будет сама по себе циркулирует вода здесь без нашего участия Ладно, я буду... здесь выглядит вот так вот все на удивление я думал здесь забиться сильнее Вчера здесь было полностью снегом забито Вообще не было получается возможности рыбе шевититься идти Но сразу говорит, кислород, кислород хватает как Тоже топором вчера здесь скоблился да скоблился, чистил да чистил. Здесь вчера два было и вот оттуда, где сейчас я трех поймал, вот еще один проплыл. Он стоит прям в лунке. Не знаю, видно, не видно. Так, ладно, будем как-нибудь доставать их. Доставать. Считать. А ну, плыва. Блин, прохладненько я вам скажу. Так, вот с этой уже сколько? И я думаю, они все вот сразу только лед сломал. Тоже такой, покрупнее. Вот еще. Да. Еще поплыл. Еще одного вижу. вижу солнышко нету плохо видно лед темно сейчас стал отсвечивает Так, вот тут вот еще один. Куда-то уплыл. Вот он, вот он, вот он плывет. Уплыл. Ну, Ладно, мы его еще поймаем. А сегодня и здесь он как тянет Но рыбы нету Такая рыба была Та здесь плавала, я ее собрал Вот один куда-то -то еще карасик уплыл Вот так вот -от.